Всем привет! Хочу оставить отзыв о работе сайта призмолоджи. Мне этот сайт очень нравится. Я в восторге от дизайна. Ну, сейчас расскажу то, что я вижу, то, что я увидела с 15 января. Даже с 15 февраля, когда он открылся. То есть прошло чуть больше месяца. У меня было сюда... Закинуто 2297 монет. И уже половина просто намайнилась, напарамайнилась. Классно в том, все что я пробно вывела 50 монет. Они мне буквально в течение полчаса упали на мой кошелек. Выводила я эти монеты на свой кошелек, который привязан к сайту, когда я регистрацию проходила Я не светила сюда, не сливала свой, свою мнемоническую фразу Она осталась у меня Я нигде не слила пароль Это во-первых Очень нравится то, что люди здесь активные Вот смотрите, на сегодняшний день зарегистрировано 1031 человек Пользуется сайтом 1031 пользователь. Внесено уже в систему 1 миллион монет призм, даже с хвостиком. Выплачено 14, 413 тысяч, то есть это хороший показатель. И премии выплачено 18 тысяч семьсот четырнадцать Каждый день я вижу статистику своих начислений парамайнинга. То есть у меня уже идет 29 монет в сутки. По курсу это больше 10 долларов в сутки. Ну плюс-минус, когда будет 10, когда 11. Курс прыгает, курс нестабилен немножечко, хотя сейчас уже вроде бы как устаканился. Огромная благодарность создателям этого сайта, разработчикам этого сайта. Все сделано на совесть. Здесь уже есть торговая площадка, где мы можем продавать какие-то вещи, автомобили, компьютеры и все, что нам захочется за монеты призм. То есть действительно купил, напарамайнил, продал. Скоро здесь открывается своя биржа на этом сайте. И вообще с этого сайта можно не выходить, не бегать по биржам, не бегать по чатам, продавать своим знакомым или незнакомым, или мошенникам наши напароманенные монеты. Очень все удобно, очень все классно, видно, ясно, читабельно. Цвета не режут глаза, то есть... Мне здесь все абсолютно нравится. И мне очень нравится результат. За месяц я удвоила свой баланс. Спасибо за внимание. Пользуйтесь сайтом Призмолоджи.